Здравствуйте, меня зовут Павел Фалагин. Я являюсь экспертом в такой теме, как нейроэффективность и скорочтение, и являюсь руководителем обучающего центра Нейромен. Ну и в этом центре мы обучаем профессионалов, руководителей и предпринимателей, как быстрее достигать своих целей и работать с информацией. Хочу поделиться результатами моего участия в мастер-майнде Гилла Питерсила, в котором я принимал участие в 2018 году. И за этот год мой доход вырос в два раза. И я подсчитал, что купил программу, которую приобретал, тоже где-то около двух раз. С помощью тех идей и мыслей, которые я там подчеркнул, с теми людьми, которые там был. Но помимо финансов, также для меня очень важным было те люди, с которыми я там общался, взаимодействовал. Мы разбирали друг друга. Те спикеры, с которыми я тоже взаимодействовал. Мне очень понравилось и наши два дня в Москве, когда мы вместе их проводили. То есть ИГИЛ пригласил очень классных, мощных спикеров. Также именно в онлайн-программу он также приглашал интересных экспертов, которые с разных сторон помогали взглянуть на бизнес, на себя, на свой бренд, на свое развитие. И это очень сильно продвинуло именно, наверное, уровень и качество мышления за этот год. Ну, то есть вот я когда почувствовал себя в новом окружении, я почувствовал, что я стал мыслить по-другому. И сильно стал мыслить более глобально, более широко. И это все во многом благодаря людям, которые также вместе со мной включились в этот процесс. И одно дело – это твой мозг, а второе дело – это группа людей, которые также э, думают над твоим запросом или над э, твоей задачей. Помимо этого, что еще хочу сказать, что Гилл помогал осваивать навыки нетворкинга. Что когда мы поехали в Лондон всей группой и там нетворкались, в Сингапуре, в Лондоне, на мероприятиях, на мероприятиях, которые он организовывал, для того, чтобы знакомиться с новыми людьми, заводить новые полезные контакты, и как правильно с этими контактами работать. Поэтому я очень доволен тому, что я вот этот год провел в очень мощном, классном и потрясающем окружении. И если вам тоже важно улучшить окружение, начать не однобоко смотреть на мир, который есть, а прям хочется расширить какие-то новые грани, то есть того, как вы видите свою ситуацию, свой бизнес, того, как вырасти вам в доходах, продвинуть свой бренд, свой бизнес, то именно Mastermind Гила Петросила это очень Классное место для того, чтобы это все произошло. И именно люди, которые вас окружают, с которыми вы общаетесь и с которыми находитесь, они во многом определяют то, как вы смотрите на мир. И люди в этом мастер-майде – это потрясающие люди. Я благодарен каждому из них, кто с нами был. И я до сих пор каждый раз, когда вспоминаю про наш мастер майнд вспоминаю про это с теплом и радостью от того, что это, во-первых, было в моей жизни. А во-вторых, это продолжается, так как именно с выпускниками мастер-майнда у нас есть общий чат и взаимодействие, и периодически мы проводим встречи уже после окончания нашего мастер-майнда, что очень радует и приятно. Кому я посоветовал бы участвовать в этом мастер-майде? Людям, которые, первые хотят улучшить качество своего окружения. Может быть, и так вокруг вас есть замечательные люди, но вы понимаете, что вы хотите найти еще больше таких интересных, замечательных людей. И вы понимаете ценность мощного окружения. Второе, если, соответственно, вы хотите вывести ваш бизнес на международный уровень. У Гилл сам выводит свой бизнес на международный уровень, то есть это уже международная компания, и у него есть разные мысли и связи, как это тоже сделать, поэтому выход дальше в любом случае будет полезен. Третье, как раз, если вы, допустим, профессиональный тоже спикер, и вам интересен опыт Гилла, потому что я когда приходил в Мастер Майнд, я интересовался опытом Гила, как спикера, и он мне дал очень много. И, во-вторых, я ощутил радость от мощного окружения. Поэтому, если вы хотите расти, прокачивать ваше окружение и найти новые взгляды на ваш путь роста и развития, чтобы его ускорить и прокачать, то приходите на мастер-майнд Гила сила и прокачивайте, растите. Я душу рекомендую.